Приветствую всех! Сегодня мы потратили немножко денег и купили всякие штуки. Мототоксикоз уже начался, поэтому зимой, осенью немножко занимаемся экипировкой и тюнингом питов. Что было куплено? Давно хотел купить колени, наконец вот сегодня Купил такой вот комплект мечира с остальными вставками. Колени, локти. Это Один комплект. Вот они бесшарнирные, но гнутся легко в этом месте. То есть проблем нету. Почему не взял шарнирные? Ну, Во-первых, они вылетают у них крепежи вот тут те которые скажем не очень дорогие они одноразовые то есть после первого падения пластиковый крепеж шарнир вылетает его надо менять там на болты какие-то металлические мебельные ставят болты какие-то поэтому по рекомендации продавца взял вот такой набор тут в принципе ломаться нечего Потом на липучках Вот, посмотрим. Затем были куплены перчатки взамен изношенных перчатки Scopier модель модель M10 MC10 модель MC10 вот, MC10 размер L но у меня ширина ладони 20, обхват ладони Поэтому Элька села нормально. Такие вот летние перчаточки. Защита костяшек. Пластиковая. Вентиляция. Вот. Почему были куплены перчатки? Вот у меня есть перчатки АГВ спорт. Вот они нормально отъездили. Проблем никаких нет. Здесь вот у них снизу замши а есть перчатки пробайкер видимо подделка под пробайкер вот. они отъездили буквально несколько поездок И видите сразу появились дырки сквозные то есть они тканевые вот. поэтому я вот видите дырки рекомендую не брать вот модель mcs 01 c не брать перчатки вот, с тканью снизу потому что они одноразовые здесь у сколько тоже замша снизу искусственная по моему но она в любом случае крепче будет чем вот эта тряпочка которая на пробайкере. также были куплены грипсы Такие вот аналог протейпера один в один. Я так понимаю, тоже реплика какая-то. Вот, будьте готовы, что вот эти вот наклейки, они вот вклеены, вот эти вот вещи, они будут отрываться, их потом надо будет подклеивать. Вот. Ну, в принципе, они в руке сидят удобно, неплохие. Стоят они у меня такие же на питбайке на другом, на ттр 125 Это будет поставлено на BSE 125 вот. Спрашивают, почему я снимаю видео, скажем так, с э, такими вещами, как замена звездочки, там, смена масла, еще какие-то такие несложные. Ну, все когда-то делается в первый раз. Поэтому, я думаю, пацану 12, 13, 14-летнему, которому подарили питбайк, или он купил сам, накопил денег, и что-то у него сломалось в первый раз, будет полезно посмотреть, как устраняется это неисправность, тем более, неисправности эти все, как правило, у всех питбайков одинаковые. Вот. Поэтому, если кому-то облегчит это жизнь, замену чего-то, то... то... Значит, видео снято не зря. Я вот сейчас буду снимать, например, в следующем видео, как буду устанавливать вот эти ручки, грипсы, и менять рукоятку тормоза с нескладной на складную. Тоже кто-то это делает первый раз, и кому-то это будет интересно. Вот. Ну, пока обзор экипа заканчиваю, буду снимать то, что говорил установку грипс новых и замену ручки тормоза. Всем пока!